С 15 по 18 ноября 2019 года в Риме проходил чемпионат мира по панкратиону, в котором принимали участие 6 харьковских спортсменов, 5 взрослых и один спортсмен принимал участие по юниорам. Для наших спортсменов харьковских это был очень показательный чемпионат мира. Показательный в каком формате. В том году на чемпионате мира было всего два участника от Харькова. Это Екатерина Шакалова по-взрослым и Анатолий Гязарян по-юниорам. А в этом году уже шесть человек. То есть наша федерация растет, развивается. Мы прикладываем тренерский состав, руководство федерации области прикладывает максимальные силы для развития панкратиона на территории Харьковской области. И максимальное количество людей хотим... Довести до уровня э, членов сборной команды Украины. Принимал участие в Панкратионе, чемпионате мира, который проходил в городе Рим. Занял третье место в Панкратион э, Традишн и в версии Панкратион Фул занял второе место. Это был первый мой старт на таком высоком уровне, чемпионате мира принимал. Выполнил там э, норматив мастера спорта международного класса. Также, ну, хочу сказать по поводу всех соревнований, как бы считаю, что показал достаточно высокий уровень, ну, лучше, чем обычно выступаю. За это хочу поблагодарить за подготовку Владислава Сороку, Елу Гурамовича. Также хочу поблагодарить спортивный клуб «Честь», которым занимаюсь, собственно говоря, которые дали мне... Так сказать, отличную подготовку к этому чемпионату мира. Сделали также работу над ошибками, поняли свои слабые стороны, над которыми дальнейший год, к следующему чемпионату мира мы будем готовиться. Этот чемпионат мира для меня был первым, проходил он в Риме. Занял я третье место в разделе «Традишн». Результатом своим недоволен, но ничего, надеюсь, что на следующий год Результат будет лучше, будем готовиться, стараться. Впереди у нас Кубок мира, чемпионат, чемпионат Украины. Будем готовиться. Хочу сказать спасибо тренерам, Владу, Геле, всем спарных партнерам что помогли подготовиться на этот чемпионат. На прошедшем чемпионате мира в Риме по панкратиону я заняла два вторых места, два серебра. Вот. Этот чемпионат мира я считаю для себя успешным, потому что я провела много боев, все были достойные бои, вот. я получила колоссальный опыт. К сожалению, да, я с местом россиянки в один балл проиграла ей. Она ударница, хорошая спортсменка, вот. я немножко переоценила свои возможности и как бы, начала работать с ней в стойке, в ударке. Вот, хотя надо было бороться, и, в принципе, как я всегда делаю. А в первый день я проиграла тоже наши девочки-украинки, но меня дисквалифицировали за запрещенный прием, слэм, я сделала, вот. Я не ожидала, конечно, что так получится, но э, это не последнее соревнование. У нас буквально через неделю еще одни соревнования, это Кубок мира, вот. Э, будем готовиться к ним и, надеюсь, там мы будем побеждать и привезем только первое место. Для меня чемпионат мира по панкратиону был первый опыт, серьезный такой турнир. Удалось в разделе фул добиться максимального результата, занять первое место. Очень доволен этим результатом. В разделе традишн удалось занять третье место. В целом я доволен результатом и считаю, есть куда двигаться еще, побеждать, развиваться и в профессиональной карьере, и в любительской. И дальше буду только двигаться вперед, развиваться. Хочу поблагодарить э, тренерский состав, э, елу Индию, Владислава Сороку, Антона Бачарашвили за подготовку, за э, то, что подготовили нас достойно на выступить хорошо на высоком уровне. В принципе, результатами мы довольны. Естественно, всегда есть к чему стремиться, к чему расти. Были неприятные моменты по дисквалификациям, были действительно проигранные бои. Все анализируем, собираем видеоматериалы, обязательно проведем работу над ошибками и будем, естественно, двигаться дальше. Впереди у нас через неделю Кубок Мира в Будапеште. После этого в начале декабря, 5-8 декабря, будет проходить чемпионат Украины. Принимать его будет Харьков в Локомотиве. Приглашаю всех желающих, приходите, поболейте за харьковских спортсменов.